Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. И сегодня у нас памятная дата. Вот моя страница для тех, кто хочет связаться. Сегодня для нас памятная дата. 12 июля выступление Александра Сергеевича Кубушова. Сегодня прошло ровно три недели с момента его выступления. Открываем календарь, видим 12 -е июля, четверг, раз, два, три, второе августа, ровно три недели сегодня, а, как он обещал сделать генератор. И давайте вспомним, что было три недели назад. Вот я записывал свое видеообращение. Кувышов и Бобров терки в источнике энергии. Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня 12 июля 2018 года, я зашел на свою страницу ВКонтакте и увидел вот такое видео «Где деньги? Народные деньги?» Где? Но про сами деньги народные в этом видео, в принципе, всего лишь в трех местах проскакивает информация. Все остальное, вообще как бы не по теме названия видео. То есть, а вообще обо всем. И давайте разберем этот видеоролик. Вот это видео. Я зашел в планер короевой интеллект. Здесь тоже это видео. Я даже еще не читал. Видим, что 46 сообщений. И стал разбирать видео. И вот сейчас буду при вас, там потом в конце видеоролика отправлять это сообщение то есть я на нейтральной стороне и просто наблюдая в тишине за тем что происходит сейчас высказываю просто свои наблюдения то есть просто свои наблюдения которые вы сами сейчас когда будете смотреть этот ролик в ю тубе который я записываю вы его сами проанализируете. То есть, э, внимание людей сначала в одну сторону э, кидают, потом в другую, потом в третью, в четвертую. Распылив внимание, как бы, э, теряется суть. Ну и давайте. Первое, что я заметно отметил. На крайнем видео Кубушова с 3 минуты 57 секунды, он говорит, что электростанция должна, быть представ... должна была быть представлена 23 мая 2018 года. Так, что у нас? три минуты 57 секунд. Выставляем 3 минуты 57 секунд. Нажимаем плей и слушаем. Станция должна была быть представлена 23 марта. Не мая. Потому что в мае месяц, ты знаешь, кстати, вышел указ, подписанный Путиным. Дальше смотреть будем, но... Обратим на это внимание, 23 марта должен быть, был запущен генератор в России, по словам Кугушова. Да, это действительно было так, потому что проект стартовал 1 марта 2018, а 23 марта, то есть уже должен был быть собран генератор. Я прошу обратить внимание, что вообще первое видео про генераторы, первый вебинар. В сети был проведен так, 13 марта, то есть 13 марта только публично в интернете было объявлено о запуске токена. Я сам лично о токенах Мегаватт-контрактов узнал 5 марта на день рождения Александра Боброва у него в Кирове дома, когда он мне о них рассказал. То есть, считаем, с 5 марта я об этом узнал один из первых. И только 13 марта было опубликовано в сети, и 23 марта должны были быть собраны генераторы. То есть, с 13 марта по 23 за 10 дней должны быть собраны были генераторы. Здесь, в России, без, грубо говоря, Кугушова, без его присутствия и без его знаний. Друзья, еще дополняя информацию, Иван Трофимов, проживающий в Томске, его подключили в работу, потому что, ну, чтобы он изготовил дела, детали у себя на производстве 10 марта. Ну, для информации, то есть 10 марта Кугушов стал взаимодействовать с Иваном по изготовлению деталей для генератора. То есть, ну, как бы ну не вопрос может быть и за день можно создать генератор но суть видео в том что э, суть вот этого всего анализа в том что э, кугушов занимается там более 25 лет до да, э, 30 может быть лет вот этими всеми э, технологиями э, ну может он сможет за два дня за три дня даже за неделю собрать генератор но научить людей собирать генератор удаленно по скайпу за с 10 -го, грубо говоря числа когда э, приглашен был иван в команду и начал взаимодействовать с кугушовым общаться и Кугушов начал его обучать с 10 марта по э, 23 марта за 13 дней за 2 недели грубо говоря Иван должен был сделать генератор. Это физически невозможно. Почему? Да потому что сам Кугушов за три недели, вот он 12 июля опубликовал свое видео, а сегодня 2 августа. За три недели Кугушов не сделал генератор, который он обещал, дальше вы услышите по его видео, и э, за три недели не было от него никакой весточки, информации, и я думаю, что ничего не будет. То есть Кугушов не сдерживает свои слова ни одного. Слушаем дальше. За 10 дней это сделать невозможно, даже за 23 дня, то есть это три недели, невозможно это сделать здесь в России, потому что нужны комплектующие к этому генератору. Которые идут еще тоже транспортными компаниями определенное время. То есть 23 марта была невыполнимая задача. И что происходит? То есть Кугушов здесь на видео утверждает, 23 марта были должны были представлены генераторы. А что у нас было в марте? Давайте вспомним, что у нас было. Кугушов не приехал в Россию, как обещал. Придумал причины не ехать, хотя деньги на оплату билетов были ему отправлены, и билеты на самолет были куплены. В аэропорту его не выпустили в Россию из-за просроченных документов визы. Уважаемые друзья, мы все знаем, уважаем Александра Сергеевича Когушова, и я лично за его знания, за всесторонность его, то есть... В видеоролике я практически все его пересмотрел. То есть, это высокоразвитый человек интеллектуально во всем, то есть, во всех сферах жизни. И в политике, и в бизнесе, и в технике, и в религиях, и так далее, и тому подобное. И в науке. Но, сами задумайтесь, если человек такой эрудированный, он покупает билеты, понимает, что у него просроченная виза, он нам каждому из вас умышленно в своих видеороликах обещает, что да, я приеду в Россию, да, мы все увидимся, будет съезд акционеров, будет там проводиться мероприятие, обучение, и я вам, вам ну то есть помогу, сделаю все, чтобы в России запустились генератор. Все, кто наблюдает за проектом, все знают об этом из его видеороликов, об этой информации. И происходит самое смешное, да, человек, который вылетает за границу из Италии в Россию, приходит в аэропорт с просроченной визой. И там его останавливают и не выпускают. Билеты уже куплены, потрачены деньги акционеров. Просто впустую. Ну это я так, к слову, чтобы вы подзадумались над тем, кто какую игру ведет. И, в, ну, как бы, в чьи ворота играет. Это первое замечание, на которое я хотел бы услышать э, ответ Александр Сергеевич. Следующий момент. С пятой минуты, 50 секунды Кушок говорит, что он соберет генератор за две-три недели. <как> Опять же, ребят, две-три недели он соберет генератор получается, что мы в России с 5 по 23 марта, условно с 5, я узнал 5 марта, что стартанет проект и по 23 марта, то есть мы ничего, не зная первый раз вообще видя этот, ну, как бы эту технологию, мы в России здесь должны были собрать за 2-3 недели, то есть, а он профессионал с группой техников у себя дома в Италии, да? У себя в мастерской, при наличии всего оборудования, он за 2-3 недели соберет. Он профессионал, соберет за 2-3 недели. А мы в России должны были за это время не профессионал то есть просто впервые увидели услышали об этом, собрать генератор Ну, где как бы здравый смысл, да? То есть он, опять же, это второй момент, который я подчеркиваю, Александр Сергеевич Кудушов, это заранее все знал что мы не соберем, не успеем по срокам и по времени, даже при наличии всех комплектующих. Потому что он знает сроки, за сколько можно собрать генератор. То есть он умышленно уже это увел игру к сегодняшнему дню, чтобы ее вот так развернуть. То есть чтобы кого-то оскорбить, унизить там и так далее, и тому подобное. Дальше. На что я хочу обратить внимание в этом втором пункте. Получается, что у Погушова никогда не было генератора. Просто задумайтесь. То есть он говорит, открываем 5 минута 50 секунд. Включаем. Так как вы здесь, то тогда и здесь мы его соберем, причем очень быстро. Тут думаю 2-3 недели и все будет готово. Ну вот такие вот, друзья, дела. Еще раз показываем календарь, сегодня 2 августа, четверг, 12 июля в четверг Гушов обещал собрать генератор. Генератора нет, отсюда делайте выводы, кто изначально ввел всех в блудную. То есть это заранее, заблаговременно, за несколько лет спланированный проект Кугушова в том смысле что он создал youtube канал в течение двух с половиной лет на своем youtube канале выкладывал вот эти видео там с фейками скорее всего генераторами с фейковой информацией прикрывался своими украинскими патентами что действительно на нем есть изобретение по итогу нашлись люди и мы не одни, такие, еще другие люди с других команд, с других регионов, с других стран, потому что Когушев в своих видео неоднократно говорил, что команда Боброва это не единственная команда, которая занимается его проектом. Ну и соответственно, как я уже и выкладывал в предыдущих видео, чеки, кстати можно об этом еще раз пробежаться, да? Недавно я выкладывал отчет, финансовый отчет, финансовый отчет по чекам, вот мегаватт контракта, расходы компании часть первая, вы можете посмотреть, Привет. здесь я получил от Саши Боброва Фотографии, фотографии чеков. Как Кугушову были переводились деньги. А, в районе около там, двух миллионов с чем-то рублей в евро. Переводились они. 8 а, платежей было. Вот, документов 8 всего 8 переводов было Кугушову. То есть он тупо собрал бабки. И чтобы свалить вину на Боброва, переобулся 12 июля, потому что, ну, потому что вот так вот он решил, что ему пока хватит денег и можно всех швыронуть. И подставить всех под скандал друг с другом, под раздербанивание, подразделяя властву. то есть всех людей стравить. А пока люди друг друга травят здесь в России, Кугушов продолжает делать свои черные делишки. Ну дай Бог, если я конечно ошибаюсь, может я поторопился, но мои исследования за последние вот, три недели того, что происходит, у меня четкие выводы со всеми доказательствами и они указаны на моем канале. Поэтому просто берете, заходите на мой канал. Выбираете плейлисты, плейлисты, выбираете мегаватт-контракты и в плейлистах вы найдете все видеоролики, расходы компании, мои видеообращения, подарки по мегаватт-контрактам, терки все, то есть вот все справа вы Выбирайте любое видео и смотрите. На этом благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. И самое главное, друзья, не сорьтесь, не ругайтесь из-за денег. Я внутренне чувствую понимаю, что Александр Бобров должен исправить ситуацию до 1 сентября. Время у нас до 1 сентября целый месяц. Поэтому пока отвлекемся на другие дела, дадим, не будем теребить там и нервничать, дергать Сашу Боброва, дадим ему время на то, чтобы он собрался с силами. Насколько мне известно, он сообщил в своем чате в Телеграме в команде, что у него есть список специалистов, у которых, список людей, которые с кустарным методом сделали какие-то там свои генераторы и используют в домашних целях. И Саша их собирается придать, ну, эти, не, придать не придать, а публиковать информацию эту в ближайшее время, публиковать списки людей выделить средства на то, чтобы масштабировать эти изобретения, чтобы генераторы были у каждого дома, по принципу тех людей, которые обратились к нему в компанию. То есть все, что делается, делается к лучшему. Любое зло всегда запряжено в повозку добра и слава Богу, что а, мы не перевели... Все денежные средства не отправили все комплектующие в Италию, потому что Кугушов нас на все это дело кинул. Что сегодня и подтверждается. Он не сдержал ни одного своего слова. До скорых встреч!